Всем привет. В этом видео я буду обозревать видеокарту Zotac GTX 1080 i Arctic Storm. По сути это та же Zotac MP Extreme, только вместо воздушного охлаждения здесь предустановлен водоблок для жидкостного охлаждения. Начнем сразу с внешнего вида, который достаточно обычный как для видеокарты с водоблоком, но сразу картину немного портит провода в виде соплей от подсветки самого водоблока. Но вот сама подсветка сразу же нивелирует этот недочет и преображает видеокарту моментально. Также у меня есть претензии к самому водоблоку, а точнее к той его части, которой он подключается к системе охлаждения. Вместо стандартного и удобного выноса в бок от водоблока, соток разместил его под водоблоком, из-за чего подключение видеокарты с элементами системы охлаждения, которые находятся над видеокартой, не очень удобное и потребует специальных фитингов, так как родные из комплектации не подойдут. И последний минус ⁇ это отсутствие термопрокладок между массивным бэкплейтом и видеокартой. Но в итоге сами минусы незначительны, и на них можно закрыть глаза, особенно когда понимаешь, что это уникальный продукт. 16-фазная система питания видеокарты дает стабильное напряжение при разгоне. А водоблок настолько грамотно сконструирован, что под нагрузкой даже при разгоне видеокарта прогревалась максимум до 45 градусов, что в совокупности... При немного меньших частотах чипа и памяти по сравнению с тестируемой ранее Asus GTX 1080i Poseidon дает производительность такую же, а зачастую даже больше. Если у вас возникает вопрос, как такое возможно, то не вдаваясь в подробности скажу, что во время разгона более низкая температура давала меньший тротлинг GPU, из-за чего видеокарта получала профит в производительности. В итоге получился очень годный продукт, несмотря на мелкие недочеты. Который конечно же я рекомендую к покупке.